Везло, что мы выжили, Мегатрон. Сильные выживают. Слабые гибнут. Владыка Мегатрон! Столкновение повредило реактор корабля! Будет совет! Вперед, десяптихоны! Биго! Ядро сейчас взорвется! Вперед! Вперед! Здравствуйте, владыка, Мегатрон! Молчи, пока к тебе не обратились! Это владыка Мегатрон! Да, склонитесь перед моим величием! Цель! Скрим, засада готова и мне пройти!